Все мы, во всяком случае большинство, слышали еще в школе о греческих богах, что живут на горе Олимп, пьют нектар и едят амброзию, но многие могли позабыть эти мифы, на которых зиждется немалая часть человечества. Им, а также всем желающим, я же хочу предложить окунуться в эти легенды. С вами канал Шарабара и мифологии возвращаются. Трудно сказать точно, когда появились первые греческие мифы и легенды. Предания и сказания передавались из поколения в поколение певцами-аэдами и не были зафиксированы письменно. Первыми записанными произведениями, донесшими до нас образы и события, являются поэмы Камера Илиада и Одиссея. Древние греки были величайшими мифотворцем Европы. Имена они ведь придумали слово миф, которым мы сегодня называем удивительным истории о богах, людях и фантастических существах. Мифы были положены в основу всех литературных памятников Древней Греции, включая поэмы Гомера. Богам строились храмы, возводились величественные статуи. Элины, подобно другим народам древности, стремились каким-то образом разгадать грозные и часто непонятные природные явления, познать те таинственные, неизвестные силы, которые управляют человеческой жизнью. Очеловечивание божественных существ является характерной особенностью греческой религии, что позволяло сделать греческую мифологию ближе обычным людям в качестве высшей меры совершенства считалась внешняя красота таким образом могучие силы природы ранее не подвластны человеческому пониманию становились понятными более объяснимыми и ясными для воображения обычного человека теперь же рассмотрим богов и кое-что из легенд связанных с ними зевс верховный бог греции прежде всего он повелитель молнии и гром он посылает дождь и снег гром и буря являются проявлением его могущества. однажды переодевшись с человеком зевс пошел вместе с гермесом на землю чтобы увидеть придерживаются ли люди его священных законов после захода солнца они прибыли в один город и стучались в каждый дом выпрашивая ночлег но перед двумя путешественниками закрывались все двери уже была ночь когда они постучали в маленькую хижину на холме за городом. там жила старик Маленькая пара Филимон и Бавкида. Добрые люди подали незнакомцам табуреты и разожгли огонь. В огородах старик насобирал немножко овощей, а жена приготовила их в глиняной посудине. После накрыли на стол и приготовили для гостей ложа. Но увидев, что количество еды и питья не становится меньше, а все пребывает и то, что их скромные чашки и тарелки превращаются в чистое золото, они признали в путешественниках богов и упали на колени перед величественными гостями. Все четверо взошли на вершину холма. В свете утра старики увидели на месте своей халупы прекрасный храм, который отражался в водах Большого озера. Боги утопили негостеприемный город, а его жители превратили в жаб. Из темных туч появляется целая стая павлинов. Широко расправляя крылышки, они тащат золотую колесницу. Тоненькие, словно паутинки, вожжи уверенно держит в руках крылатая богиня Ирида. Сразу же за ней, облокотившись на свой жезл, видна еще одна богиня. Высокая, с гордым видом. Тело ее покрыто пышным одеянием, а в волосах у нее звездная диадема. Строгие, темные и властные глаза. Это Гера, небесная царица жена зевса был случай когда он связал геру цепью и за руки привязал ее к вершине олимпа а для большего мучения привязал к ногам два тяжелых молота и лишь спустя два дня по просьбе богов он ее освободил гера очень близко к сердцу воспринимала все что говорили про ее красоту не терпела никаких сравнений считая что царица неба должна быть самой прекрасной в мире поэты чтобы угодить ей восхваляли ясную белоснежность ее рук и большие темно-голубые глаза, сравнивая их с глазами коровы. Да, это действительно есть такой комплимент. Но женщины думали об этом иначе. Дочки царя Прета, не укрываясь, говорили, что не уступают ей красотой. Гера наслала на них безумство, и они убежали в лес. Мычали, паслись на лугах, считая себя коровами. Других заносчивых девушек она наказывала тем, что превратила их в каменные ступени храма. И отец, который был жрецом, каждый день ступал по окаменевшим телам дочек и слышал тихий стон своих детей у себя под ногами. Афина. Зевс, у которого уже очень давно болела голова, позвал Гефеста и приказал ему разрубить себе череп топором, чтобы узнать, что же причиняет такие мучения. Как только Гефест ударил его, из разрубленной головы вылетела богиня в блестящих латах с безупречной воинской выправкой. Таким вот необычным способом появилась на свет Афина, богиня мудрости. Это строгая и неприступная дева огромного роста, наделенная недюжиной силой и стойкостью. Она никогда не думала ни о любви, не о замужестве. Афина умела очень хорошо ткать и вышивать, но потому, что ни одна богиня этим не занималась, на Олимпе единогласно определяли непревзойденность Афины. Иначе было на земле, где некоторая царица по имени Арахна уверяла, что она вышивает так же хорошо, а может даже лучше, чем богиня. Тогда Афина решила посоревноваться с ней, кто из них лучше вышьет на ткани. Арахна вышила на полотни чудесные приключения. Как оказалось, работа Афины не была лучше, она разозлилась и разорвала ткань Рахны. Девушка настолько огорчилась, что покончила жизнь самоубийством, повесилась. Только тогда Афина поняла, как ослепил ее гнев. Она вернула девушке жизнь, но превратила ее в паука. Аполлон. Родителями Аполлона были Зевс и Латона. Он появился на свет на острове Делас под пальмой высокий, стройный, ясноволосы, вечно молодой, с божественными лучезарными глазами, которые заглядывали далеко в глубину времени и пространства. Его считали богом пророчеств и гаданий, а отблеск его красоты видели в золотом диске Солнца, властелином которого он и являлся. Он наделял лесновидением и заботился о гадалках, певцах и поэтах. Сам изумительно владел игрой на кефаре. Как-то Аполлон решил посоревноваться с неким Марси, который был отличным флейтистом. сутьями выбрали пастухов и пастушек, которые пасли свои стада на горе Ниса. Марси играл первый и очаровал всех. Смертный был уже уверен в своей победе, но потом начал играть Аполлон на своей волшебной кефаре. Бог пел и играл одновременно. Аполлона признали победителем. И тогда он схватил отдаленного Марсия, привязал его руки к дереву и заживо содрал кожу. Артемида. Артемида и Аполлон были близнецами. Артемида такая же красивая, как и брат. Она не хотела жениться и навсегда осталась девственницей, подобно Афине был некий охотник актеон хороший и лишь этим уже мог понравиться артемиде которая очень любила охоту но его погубила собственная неосторожность однажды как всегда рано утром проходил он со своей стаей собак по лесам и горам полдень актеон оказался на берегу лесного ручья спрятавшись в кустах он незаметно начал следить как богиня артемида купается вместе с подругами актеон сделал еще шаг вперед и хруст в сухой ветки выдал его богиня заметила его афродита как как бы шутя, брызнула на него водой, и охотник мигом превратился в оленя. Пораженный случившимся и думающий, как поступить, на его след напали собственные ловчие. Он бросился убегать. В конце концов, он запутался в ветоши. Собаки напали на него и разорвали. Гермес Родителями Гермеса был верховный бог Зевс и нимфа Майя. Пришел в этот мир он до рассвета на горе Келена в Аркадии. Поспав пару часов, он встал и вышел из пещеры. По обед прокрался в оборы царя Адмета, Фессали, и вывел оттуда стадо, приглядывать за которым поручили Аполлону. Опасаясь погони, Гермес вел животных извилистыми тропами, все время меняя направление. Отдохнув и перекусив, он погнал животных дальше и спрятал их в горах. Уже вечерело, когда он вернулся в Келену. Тихо и легко проскользнул Гермес в свою пещеру. Сквозь отверстие для ключа, лег в колыбель и заснул, как ребенок. На следующий день прибежал Аполлон и поднял страшный шум, тогда Майя подвела его к колыбели, где спал Гермес и сказала, неужели Аполлон может подозревать ее маленького сына, который не только не мог украсть стадо скота, а даже не знает еще, что такое корова. Услышав это, мальчик не сдержался и громко засмеялся, сразу же выдав себя гефест самый трудолюбивый среди богов он редко бывал на приемах у зевса и все привыкли считать его одиночкой на самом деле он не такой В своей необычной кузнец среди верных циклопов божественный механик работает день и ночь не отдыхая каждый кому нужен меч щит, красивый золотой панцирь идет к Гефесту, уверены что хромой кузнец не откажет ему все что выходит из его рук очень красиво и мастерски сделано а временами и просто забавное. как например рабыни из золота которые которые двигаются как живые. В огромной печи горит вечный огонь, который раздувают хрыпло дыша, могучие меха. В уродливых закоптелых котлах плавятся различные металлы. Золото, железо, медь, блестящим ручьем льется серебро. Кузница наполнена крохотом и гамом, Агефест, хромая и утирая под солба, прохаживает вдоль работников и отдает распоряжение. Афродита. У нее не было ни отца, ни матери. Одним очень хорошим, спокойным утром она просто появилась из морской волны неподалеку от Кипра. Она имела на себе волшебный пояс, благодаря которому все сердца сразу подчинялись ей и делались послушными. И она стала богиней любви. Ее сердце избрало для себя Адониса, красивого охотника. Она вставала рано утром, чтобы сопровождать его на охоте. Однажды Адонис разодрал вепрь. Богиня не успела вовремя помочь ему. Адонис склонил голову на ее белые руки и умер. Безутешная богиня, придя к Зевсу, Попросила, чтобы он велел вывести душу любимого из подземного царства и вернул ее в бывшее красивое тело. Ее желание исполнили, и с тех пор Адонис 6 месяцев находится возле Афродиты, а на другую половину года возвращается к Каиду. Арес. Родителями Ареса являются Зевс и Гера. В детстве он не проявлял особых способностей, поэтому его передали на обучение одному из титанов. Не обладая никакими умениями, учитель приучал ученика только к физическим упражнениям. Сделал его мышцы крепкими и привил ему уверенность, что единственное занятие, достойное внимания, это война. Заказав у Гефеста целый арсенал мечей, щитов, копий, Арес сошел на землю. До того времени люди не знали военного ремесла. Убивали друг друга очень неумело. Во время ссоры хватались за палки или за камни, а их драки были очень беспорядочны. Арес полюбил Фрагию, страну диких гор и еще более диких людей, которым рассказывал про войну, про свою отвагу и силу. Арес появлялся везде, где был слышен звон оружия. Вооружен из головы до ног, он вставал на колесницу, которую два божества запрягали огненными конями. Он бросался в самое пекло битвы и убивал, топтал, крушил шею Ренги счастливы, что воюют с людьми, а не с богами. Посейдон, бог морей и океан. Греки считали, что Посейдон никогда не отличался жестокостью, и все беды и наказания, которые он посылал людям, были заслуженными. Посейдон – покровитель рыбаков и моряков. Всегда! Перед тем, как выйти в плавание, люди молились в первую очередь ему, а не Зевсу. Согласно легендам, Посейдона можно увидеть во время шторма в открытом море. Он являлся из пены в золотой колеснице, запряженной лихими конями, которых ему подарил его брат Аид. Символ его – трезубец, который даровал полную власть над морской пучиной, у Посейдона был мягкий, неконфликтный нрав, он всегда стремился избежать ссор и конфликтов и был безоговорочно предан Зевсу. Дионис, бог виноделия. Родителями считаются Зевс и Семела. Миф о рождении Диониса окутан страстями. Ревнивая жена громовежца Гера, узнав, что Семела беременна, приняв вид ее кормилицы, подговорила упросить Зевса явиться в божественном обличии. Семела же при встрече с богом спросила, готов ли он выполнить одно ее желание, и тот поклялся выполнить любой ее каприз. Услышав просьбу, Зевс вырвал еще недозревший плод из чрева возлюбленной и зашил в своем бедре, а когда пришел срок, Зевс родил сына Диониса. В античных произведениях искусства Дионис изображался как молодой безбородый юноша с женственными чертами лица. Греческий бог Дионис в мифах предстает веселым, но в то же время равным и насылающим проклятие и погибель тем, кто не признает его. Диметра богиня плодородия и земледелия, рождения и процветания. В Древней Греции являлась наиболее почитаемой богиней, так как от ее благосклонности зависел урожай, а следовательно и жизнь древних греков. Гестия – богиня домашнего очага, олицетворяет чистоту, семейное счастье и покой. Аид Бог подземного мира. Аид это бог смерти, владыка царства мертвых. Его боялись даже больше, чем самого громоверца. Никто не мог спуститься в подземный мир без его разрешения, а тем более вернуться. Несмотря на то, что прямо и открыто он никогда не выступал, но в легендах есть немало примеров, когда бог смерти всячески пытался подпортить жизнь своему бенценосному брату. Так, например, однажды Аид похитил прекрасную дочь Зевса и богини плодородия Диметры Персифону. Он насильно сделал. ее своей королевой. Зевс был не властен от царства мертвых и предпочел не связываться со злобленным братом, потому отказал расстроенной Диметрию в просьбе спасти дочь. И только когда богиня плодородия в горе забыла о своих обязанностях и на земле начались засуха и голод, Зевс решился поговорить с Саидом. Они заключили договор, согласно которому Персифона две трети года будет проводить на земле вместе с матерью, а все остальное время, в царстве мертвых. Аид изображался мрачным мужчиной, восседающим на троне. По земле он путешествовал в колеснице, запряженной жуткими конями с горящими пламенем глазами. И в это время люди боялись и молились, чтобы он не забрал их в свое царство. А вот и первое видео подошло к концу. На сим позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До скорых встреч!